Тупо. Mm -hmm. они тупо Тут, сокриво, там Я говорила, что они сюда вернут. Это наши или это Россия? Они над домами летают. Они в домах ничего оттенять не будут, они население оттенять не будут. Они а, летают, что ли? Oh, ну, как oh, раз